Вот этим э, так называемым документам надо относиться как к проездному билету. Вот мы же на этих самых, на стримах показывали, э, вот эти казначейские эти билеты и прочее, еще якобы этих царских времен. Там же так и написано билет. Ну куда билет? Билет, билет кинотеатр, билет трамвай на проезд, билет еще куда, что это за этот самый, билет казначейства. что это прийти и нагрести каких-то слитков. Вот люди абсолютно не задумываются об этих вот словах, которые, э, ну, озвучиваются или где-то они напечатаны. Вот. Казначейский билет, какое-то долговое обязательство, еще чего-то. Вот. Раньше якобы были какие-то металлические, там, золотые и прочие эти самые. А сейчас просто бумажки, цветная резаная бумага. И документы это точно так же, к этому нужно относиться. Пока осознание общее не придет, хотя бы массово не придет, и люди начнут это задумываться. Вот. Но опять же, борьбу нужно вести, ну, даже не борьбу, опять же, слово неправильное – борьба. Бодаться – это бесполезно. Тут Больше пробуждение общества какое-то? Какое касание... Нужно свои идеи про... озвучивать, подсвечивать, продав... подавать, чтобы основная масса населения это улавливала на энергоинформационном пространстве и выстраивалась. Вот у меня, допустим, нету этого самого, да, э, вот опять же, э, Марию послушаю, больше пяти или 10 минут максимум не могу. Ну, вот, потому что, ну, блин, просто идет отторжение, абсолютно человек, ну, если человек, конечно, это э, сейчас, в данный момент линейного времени, да, абсолютно не понимает. Вот ей прямую уже задают вопросы, почему она не вела подобную эту самую э, деятельность э, в течение этих восьми лет, вот, когда обстреливали Донбасс, убивали людей да, десятками, сотнями, тысячами даже. Вот, никакой реакции. А теперь она э, упорно, это самое, упорно э, жалеет основ... ну, другую часть, так сказать. Да? Вот, абсолютно непонятно, где логика, где здравый смысл, где здравомыслие, где обычная человеческая доброта. Абсолютно непонятно. Святой человек Тараскин. Елы палы опирается на э, ну, вот эту гработу, которую mm -hmm. кто-то, какой-то Мавро Арбине, напечатал в какой-то mm -hmm. книжке. Блин, ну не существует никакой этой грамоты. Ну не существует. И насчет этого все построено. Блин, ну это пипец какой-то. На выдумках получается все. Это основная получается часть этой религии, это наука и СМИ завязанные. И получается все на вере. Ничего не находили, но на гипотезах они основываются. Вообще ничего не находили, все выдумали, большую часть если брать те же технологии. по да? вот крайний ролик у Виктора Ив, Он же хорошо показал. Даже примитивное общество не может существовать без нынешних технологий. И куда вы денетесь без электричества? Ничего не сделать, это уже не эту коплату, не деревянную ложку без танецки астамецкая это стали промышленность должна быть какая-то. Ну, чем вы будете? Там Те же ножи там, это должно быть, более здравая металлургия. И приехали куда. Все было разом. И сразу. Да. Едино моментно. И Точно так же, все, как скрытие. в физических писаниях. Еще скрывают технологии. Бесшумные, бестопливные. Как Анатолий говорил, мне говорят, зачем дверь? Мне нужна дырка она сделает. По сути, своя, вот эти вот породители жизни Николая, они и функция была живой без самого агрегата. И, по сути, инструментарий такой должен быть. Те же оздоровительные капсулы или прочее. Там зашло вышел, уже здоровый, в таком ключе. А, ну, в каком-то степени омоложение в крайнем беру просто <coughs> отрехление убрать не нужно, чтобы оно его не было. А так это больше скрывается. Я говорю, если вот основываться на вот этой фигне, которой они верят, это у них всякие прошлые и прочее. А с другой стороны, получается, Олег, смотри, это вся выдумка до 20 века, то, что они там наклепали. Потому что мы не знаем, что там было, какие технологии на самом деле, вот, э, скрыли. А эту хрень выдумали, и получается столько подтверждений, и специально делают, что в основном варим аппликации, чтобы большинство, а да, анимация, херня, нахер на чешню смотрите, а там раскрывается, правда, кусками, тут, тут, тут, тут, тут понатыкают. И в открытых говорят, что здесь есть, есть, ну, именно -то, только есть здесь, сейчас, и отсюда все идет во все стороны. И думайте, что хотите, а потом у других расстреляется. А вот вы это читали, книгу, это читали, а вы знаете, что автор это создал этот мир? И вы еще его дополняете, воплощаете, когда читаете, или наоборот его уничтожаете. А никто не думает. Или там, вот вы тут в игрушке играете, якобы войнушка какая-то, а вы управляете каким то на самом деле персонажем, которые живут в другом мире и вы убиваете кого-то на самом деле. И об этом тоже не умолчивается, что вы в мире так же уничтожаете, ну, по неосознанности. Через вот эти игры и прочее. Там же вот этот братья, это давно говорил, игра Эндрофильм. Они же там тоже показали. Детей оттупили в этих бараках у военных. А вот тут симулятор. Вашей будущей битвы. А на самом деле вы уничтожили целое, как говорится, общество, ну, не себе подобность. А когда сознание приходит, что ты уничтожил кого-то. И ты понимаешь, что ты сделал, это по тебе бьет очень сильно. Не то, что там какое-то воздание приходит, ты сам себя убиваешь, по сути, своя. Когда осознаешь, как исправить, что сделать, и это, начинаешь метаться. Самообичевание у тебя очень сильно включается Просто из-за того, что неосознанное большинство, они вот эти, воплощают то, что религиозные эти писания, так называемые, их не было, но их воплощают, те же игры, игры вот так же воплощаются другие, любые. И получается все вот эти, про войнушку, то, что там наквакали с телека, поверили, воплотили такие события, которых не было на самом деле. Даже веды, если брать, они, по сути, тоже на свежах. с искажениями совсем. Не было лапотной Руси в таком понимании, которое они дают, не было этого, не было этого. Сразу были вот здравые технологии, которые, это, чтобы пользоваться, грубо говоря, стадом большинства, сокрыли, как в людях черном забывателям забыли всем память, прошили другие воспоминания а потом может переиграли ситуацию а давайте ему то тут сценарий перерисуем предисловие будет такая-то предисловие ну к чему стремятся ну к этому стремятся здесь ярмогидон так называемый них, здесь еще какая-то здесь дравы уж ну выбирайте сами и получается во что верите то воплощаете а самое главное надо верить в себя себе и в свои силы а не в какого-то там бога непонятного или там непонятным каким-то этим образованием не по, ну, мутным и прочим. Если вы в себя не верите, ну, вы сами себя, грубо говоря, доведете непонятно куда и уничтожитесь на этом существовании выживании нынешнем. Без вас ничего не будет. Если вы в себя не поверите, ничего сказать, что толку-то от вас. Вы только будете помогать вот этой системе гнилой, убивать большинство, включая вас самих. А насильно никто навязывать не будет вам. Это только вот эта система делает насильно, обманом. Ну сейчас это то, что без этого фиксации было, скажу. Если вы где-то находитесь в машине, в самолете, в поезде, в автобусе, вы не являетесь ни машинистом, ни пассажиром, ни водителем, неважно чем вы там занимаетесь, вы там просто находитесь, вы-то вы это вы Живая воплощенная душа, живой Бог воплотит. Либо кем вы там себя, сущностью. Но не вот эти вот, вам, то, что навязывается их этими аферами, офертами, так называемыми. Если вы это не принимаете, то вы есть, то вы есть. Не нужно на себя натягивать, это нарушение воли. По умолчанию это обман получается, то, что по умолчанию. Потому что умалчивать нельзя. Умолчали, вас обманули, обманули, нарушили волю. Это так вот через обман вытягивает эти согласия, которые не недействительны в яве на самом деле. Это вы потом смиряетесь и якобы это, ну, че уж, че уж, ну, че, уж. А потом вот это че уж большинство приходит к тому, что вы, а почему такое говно вокруг? А потому что вы не за собой следите. Вы следите там о, за кем-то, смотрите какие-то там, ой, там это, там это. Вы вокруг себя-то смотрите, что происходит. А получается, отвлекается куда-то, а вокруг себя ничего не видит. Я просто наелся с этими бревноглазыми соседями, ну, просто до смеха порой. То они до уровня, ну, до уровня животного падают, ну, буквально. Пес лает, цепной пес, цепной пес, на то, цепной, чтобы лаять на всякое непонятное существо, которое может быть обесовленное, либо одержимое, либо и там без воплоти, либо просто провокаторы. А тут начинать чуть не лайк на самого пса, то, что он лайт. О чем с такими разговаривать? Ну, к этому я и подвожу, что пока вы сами за собой не начнете следить и фильтровать то, что вам подается, ну, до чего придете, явно хорошим не будет. И самое забавное, когда мы с сестрой сегодня возвращались а, с похода за провиантом небольшим, и там один попался навстречу, ну я уже лапши поел, а мне меня выстрелил, что телек посмотрел, что ли, <свят> Прям автоматом. Просто у меня сейчас лапша ассоциируется именно с в враньем, который подается официозом нынешним, в таком ключе. Так что главное следите за собой, за всеми своими полностью мыслями деяниями потому что обратка будет по-любому такого как рая это от вас зависит По вере да и воплощайте то во что верите а по деяниям да проявите себя получается единственное что здравое вот это и в гиблии и осталось и чтобы пауз не большего отмечу да вот по поводу всех этих источников там, Веды, всякие там книги и прочее есть здравые чистые образы, которые закладены. Опять же, без, без фильтрации вы их особо-то можете, ну, скажем так, вы с искажениями тебя засосете. Фильтровать нужно всех все и вся. Неважно, как подается. И плюс к тому, что это все новодел буквально и Анатолий, и Олег это в потоках показывал. но ну, если есть шарашка, которая все вот эти клепает артефакты так называемые. Переклепывает их по новой. О чем тут говорить? Какие там грамоты Македонские, какие там эти эпитомы, Помпеи трога, или еще там какие-то там про, про, про выдуманного Рюрика, Ивана Грозного, Царя Горохла и прочих там Петра и прочего, прочего, Наполеона. Это все новодел, который за ваше согласие, бессознательное, безосознанное, правильно сказать, может воплотиться в пред, пред скажем. Предисловие вашей жизни, грубо говоря, потому что вы во что верите, то и воплощайте Та же вот то, что какую-то хрень сказали, там вот когда-то будет то-то-то-то, поверили, вот вам ваши эти настроганус не настрогал называется, выплатили. Зачем воплощать то дерьмо, которое вам накидывают? Я вот это вот не понимаю. Но одно понятно, что всякими воздействиями действует на разум, которого у большинства, по сути-то, и особо-то и нет. Там какие-то зачатки, что печальны. Потому что среди родичей и друзей есть очень системные. Ну, что тут теперь? Что есть, то есть. Почему просто не с пустого места говорю. Внутрь себя не берите всякую пакость. Неважно от кого льется, ближний там самый такой, родственник, не знаю кто, без разницы. Себя внутреннее, имею в виду внутрь себя, это, грубо говоря, если вы душа внутрь души, не пускайте никакую пакость, которая льется, неважно от кого. Будьте самими собой, верьте себе, доверяйте себе, проверяйте все. Свои действия просчитывайте полностью, осознавайте, чего делаете, к чему это приведет, потому что иначе... Можно тоже не, то, не очень хорошие моменты сделать, чтобы потом не переделывать. Исправлять всегда труднее, чем создавать с нуля. Я вот это по многим моментам знаю. Вот сейчас вот я один, грубо говоря, в одни руки дом доделаю. Да, ну, Где-то исправляю в большей части, потому что столько косяков получилось, когда делалось и без меня, и когда я и полупьяный человек рядом, это тоже не нездраво. Под наркотой, когда кто-то находится. Самое опасное, вот это бич это вот этот нарколахи алкашевские, которые сейчас раскиданы, там, через каждый дом стоят вот, всякие хрени торгашеские. Вот поэтому вот, и жданова рекомендую. Вот, 2004 условного лета посмотреть Русский крест называется. Там 4 часа лекция. Она у меня на раз. Ну это я так образе целиком просмотрю там самое здравое собрано по поводу вот этого всего на просто на примитивном большинством у, уровне чтобы было доходчиво там все станет. тоже возьмите остров сокровищ советский двухсерийный там тоже все открыто говорится что вас убивает большинство как-то вот так вот просто печальная часть но я понимаю что вот этот маразм он с этим так называемым тыканием все равно проявился к тому, что идет расслоение на здравых и тех, кто в небытие уйдет. И посему просто будьте здравыми, потому что верить в небылицы, на вот эту религиозную, так называемую, новую, новую религию, под названием СМИ-наука, не нужно. Это вранье на вранье. Нет никаких там их выдумок разного толка. Так что проверяйте все. Передаю слово. Опять большинство. Ну у нас и так не особо много народа Что хотел сказать, у подержавника порадовал, что они пошагово пришли к более здравым осмыслением по поводу имени имени по отцу, имени по родовой ветви. Ну как это. Из-за чего не называю что имя и породу, потому что род един, он один, ветвей много. Но древо рода, не просто так все-таки оставили. И самое что смешно, в аримашках, в, римашках, в даже есть ремопликации, где покажем, показывается вот это, условное древо рода, и не в одной вот этот типа ящик дросили как многие называют, дерево, душ тоже там в аватаре. Это родовое древо и древо рода по-другому. Оно единое, просто ветвей много и порой ветви, как, как огромные деревья сами по себе, и поэтому они еще разветвляются. Так до маленьких-маленьких-тоненьких веточек, как и новых ответвлений от родовых линий. Ну, родовых ветвей, правильно сказать. Я почему говорю родовая ветвь. Так что вот этот момент приятен. Все пошагово идет к здравости. Просто кто дает с нами до, ну, грубо говоря, до сформирования здравого общества, это уже другой момент. Вот. Пересмотрите ту же прекрасную зеленую. Хоть там и искажений тоже хватает, но там здравое общество, как на крути, показано тоже. Как-то вот так вот. Да, в, каждых, в таких фильмах они как бы разбросаны, но это здравые моменты такие в основном. А в нашей реальности тоже как будто бы, да, подсовывают, да, это понятно, вот эту всякую пакость там туда-сюда в фильмах. Вот, все равно моменты можно уловить. Да, вот таких вот особенно. Это первый раз я посмотрел, да, ты вот посоветовал, да, понравился фильм, да, момент, особенно тот, когда они вместе там собираются все. Дружно. Ну, там только не показано, что все везде вокруг все цветет, только какая-то там местность такая, да. Вот это вот они как-то. Это... Там вот Кинзадза тоже, они же показали, там, пустыню, блин, какую-то. Хотя хотели, хотят, чтобы это воплотилось, наверное. Как в пустыне все это, типа, типа если все время лето, то пускай пустыни пустыне будет, да, там, типа. Вот, наверное, так они как бы пытались через Кинзадзу, может быть, это, наперед. Они же говорят потом, мы все сказали вам уже, так что, ну, они же все равно там показывают, там, кусочками разбрасывают. А вы что там, это, сидели там, лап, как вот шляхов-то говорит, да? Тут, Игорь, знаешь, еще какой Правда. момент получается Они еще, вот, заметил, пытается лето выставить пеклом. Крайние вот эти условные, получается, ну, 13-е лето пошло условное, когда они специально усиляют нагрев. И делают, что крайность была. Типа, лето это плохо. А на самом деле это нормальное палетие должно быть, без перекоса, Как мы уже, этот, грубо говоря, нашли вот эти здравые рамки, в которых уживается все. В полном здравом смысле этого понимания. И вот э, посмотреть вот так, что вот, же сталкивался в ремашках тоже. Если лето, то там чуть ли не там такая вот э, парилка, как в сауне ху, это, постоянно какой-то находишься. Или там тоже взять где-то пропустыни, где там, про как ты говоришь. Это же и получается искажение. Специально делается, чтобы вот эти адские градации сюда привнести, якобы это, это, это, это, это. И тут самое благостное получается, это либо осень, либо какая-то весная часть. Ну, вот так вот исказить. А на самом деле-то оно постоянно должно быть. Здраво. И постоянное должно быть цветение плодоношения. И опять же, не целиком, когда дерево полностью все цвет, цветки выпускает, и сразу разом. А именно, чтобы они раскрывались вот как есть гирлянды, которые ярусами цветут и ну, вот, светит. Вот такого же плана и деревья, кустарники, травы должны ярусами. Как вот показывал Ян с колокольчиками, там получается, какой-то ярост зацвел. Какой-то только почка образовалась, цветочная, какому то там уже зависть есть, какой-то уже плодом, где-то он зреет, где-то он дозревать, где-то он спелый. И вот так вот ты проходишься по своему участку, или там просто идешь по дороге, там это, уже растут такие там, плодоносные. Захотел бы перекусить, посмотрел, поспели, собрал, по себе сколько тебе надо, по, ну, откушал, пошел дальше, грубо говоря. Если еще надобность будет потом это в этом... А так просто красиво, когда и цветы есть, и плоды есть. Вот порой показывают цитрусы, у них и цветы есть, и уже эти плоды спелые. Вот, замечал. Но это редко вот так вот увидишь. Но я видел вот такие, вот, хотя это тоже выращенная декоративная, там эти апельсины, мандарины, лимоны. Но у них они и цветут и плодоносят одновременно. И вот так вот кажется. Вот у нас земляника вот была такая. Они ее ремонтантные называют. Там тоже получается, она постоянно цветет, плодоносит. Единственное, что ее затормозило, она у нас, когда еще это, оставались два куста, вот эти, которые еще не вытоптаны были сами, там получилось как, она с красными ягодами во льду и так под зиму ушла резкую. Ей по барабану, она бы как у Николая, и по снегам цвела, был бы вот этот породитель жизни, стоял бы у нас на участке. Ну, надо делать не просто породить их жизни, надо, чтобы эта жизнь, она не закрывалась от этой пеленой белой, искусственной. Из мертвой воды, так называемой. Вот сейчас смысл. Так, если Татьяна сейчас присутствует... Благодарю, Танюш, за этот самый, да? Ты там... Ну, как, переписка у тебя была с Мишей. Миша мне прислал. Вот, я очень рад, благодарю. Вот, за то, что у тебя видение вот это то ли открылось, то ли э, оно у тебя давно уже. Э, я очень рад. Это очень здорово. Вот, буду, э, буду рассчитывать, что это действительно так вот подтверждение идет, потому что улучшение определенное есть. Вот, со всем это, с чем это конкретно связано, с разными этими вещами, но улучшение есть. Благодарю. Передаю микрофончик. Да, я, я здесь... Слушаю Антона, очень интересно, прям с удовольствием. Слушаю его, да. Вот потом, По той причине, что тоже в ютубах нигде не лазил. Вот, стримы слушаю Олега. Так, редко кого могу послушать, посмотреть. Вот, в основном там какие-то ну, книги сама собой разбираюсь. Да, вы знаете, это вот у меня такое случилось в прямом эфире. Я вот рассказывала меньше, да как это все у меня получилось, вот, и, собственно, сказать, знаете, вот, это тот кадр, где кошечка вытаскивала ключи, да, пытала, ну, лапкой вытащила ключи хозяевам, а потом, знаете, как в голове отключилось, ну, все, ну, и я отключилась и пошла спать. Вот, Знаете, такое впечатление, что меня кто-то включил, потом выключил. Ну, какой-то вот в голове это включение, выключение, думаю. Ну, все, и дела сделала, иди спать, женщина. Ну, и так вот. Вот интересный, да, такой вот момент. Иногда у меня случается такое, знаете, бывает это. Бывает даже на ходу, вот, где-то иду по улице, у меня было такое, знаете... Первый раз, когда я вот сына родила, и гуляла с коляской, еду, значит, я с коляской, вот, и у меня включилась голова. И вот знаете, я останавливаюсь перед дорогой, ну, где проезжает часть, а где я была, что я, как я шла, куда я не... Вот как это вот, что-то такое происходит с человеком, вот вообще непонятно. Вот какое-то действительно воздействие, что ли, вот что это вот я думаю, что какое-то воздействие. Да, вот увы, этот самый, увы, а, все-таки вот есть недопонимание. Уж Извините, я сейчас потревожу, вот, в частности, вот Светлану, да? Вот, потому что, потому что комменты вот написаны были, да? А, Света, вот скажи, пожалуйста, а у тебя есть документы какие-то или нет? У тебя, у мужа? А какие документы вас интересуют, какие у нас есть? Например, я, например, этим паспортом, даже не помню, когда пользовалась, но вот только вот на, на нотариально брат мне подписывал это. Я уже больше 10 лет работаю без документов по, по устному договору. Какая разница, есть документы. Даже если у вас есть этот паспорт, вот этот, если вы там в форме 1П подписали, все, вы во внешнеэкономическую деятельность и на вошли. Понимаете? Это все уже раскопали. Сейчас вот этими бумагами заваливают, и они ищут государственные органы, и ищут государственную работу людям. Ну, трудоустраивать должны. Все же коммерческие организации, юрлицы, которые вообще все самозаняты и реально все так и есть. Понимаете? Это обман. Их даже и нету. И вообще их даже и нет. И Даже вот эти все виртуальные адреса, они неестественные. Тут пишут так, Свет, там одно, тут другое. Нет, мне не надо этот самый. Извини, конечно, но я думаю, что ты сейчас обидишься. Вот Не говорить. Я обижу, я так... ну, вот смотри я это понимаю. самое. -то. Вот смотри ты, ты сейчас пытаешься мне прочитать лекцию. Не надо мне лекции читать. Вот просьба такая. Я у тебя конкретно спросил. У тебя какие-то документы есть? Ты начала сразу говорить на вы. Это значит пошел негатив на встречу. Так вот я поясняю. У нас вот с сыном нету никаких документов. Вот для того, чтобы э, какую-то эту самую, да, вот, э, какую-то денежку, да, могли прислать э, подписчики, там, соратники, для этого нужно завести какую-то карточку. Карточку мы не можем завести, потому что в ДНРщине э, этих самых карточек нету. Сейчас я показываю, отключу. Потом отключу. потому что сильный шум идет, нету этой возможности, да? Поэтому мы пользуемся, пользуемся услугами, чтобы как-то выживать, пользуемся услугами посредника, куда присылает это денежка. Вот. вот эти все пропагандистские, эти самые лозунги, они хороши до того момента, когда человек реально окунается в такую ситуацию, как мы. Когда были утрачены документы, ну, у нас, в частности, утрачены документы были в боевых действиях. Вот такие пироги. Это последствия вот этих мероприятий, которые с нами проводили. Аресты и прочие эти самые. Это все просто исчезло. Мы э, выкинуты за э, борт, так сказать, жизни официальной этой. Мне не нужно рассказывать, какие там кведы, введы кто-то куда-то подписывает. Я все это прекрасно изучал, все это прекрасно знаю. Ты мне объясни такую простую вещь, я сейчас передам микрофончик, объясни мне такую простую вещь. Вы пользуетесь э, автомобильным транспортом, личным. Вот. Вы э, используете э, электронное или бумажное платежное средство, поскольку они ходят. Как это можно делать, не используя автомобильных прав, техпаспорта, еще какого-то этого самого? Как это можно? пересекать какую-то эту самую, границы. На границе стоять с дядей, с автоматами. Вот. Вот такие вот пироги. Как можно ее пересечь? Или там блокпосты какие-то. Как это можно пересечь, если не показывается это на грамота? Я понимаю, что это на грамота. Но эти Филькины грамоты используются, я имею в виду казначейские билеты, билет кинотеатра или билет в казначейство, непонятно. вот Платежное, так сказать, средство, условно говоря. Вот эти паспорта, которые «Аусвайс», как угодно можно называть, я считаю, что это ну, обыкновенный проездной билет для того, чтобы можно было перемещаться ввиду того, что некоторые дяди э, с автоматами решили, что вот это их э, территория, они здесь кормятся, все и не пропускают без определенных этих самых. Как вы перемещаетесь, не используя этого? Это не, ну, если хочешь, есть желание, значит, вот объясни мне, как вы э, много лет э, не используете никакие эти самые платежные средства и никакие так называемые документы. Передаю микрофончик. Я отключал микрофон, потому что шумно было. Сейчас надо включить и если не будет обид, то можно объяснить мне. Значит, смотрите, вы когда будете получать этот арфянский паспорт, да, арфянский, я понимаю, что у вас нет, я помню, помню, что у вас нет никаких документов. Ну вот, вам же если удостоверить личность, вам любой документ нужен, ну как бы любой, вообще не обязательно этот арфянский, а усвайс. Вот, когда получаешь, его главное сейчас самое интересное, они не берут его обратно, не принимают, они боятся, потому что кто подписал в одной форме вот Шиклана, это получил, да? Ты опять начинаешь мне лекцию читать. Что Надо правильно читать? его получить. Нет, вы иди, меня не дослушаете. Надо правильно иди. его получить. Нет, нет, нет. Сначала, пожалуйста, ты мне ответь, как у тебя получается жить без документов и без использования платежных средств. Вы про какие платежные средства говорите? Про билеты банка, что ли? Электрон. Ну, пипарики, деньги, долярики, ну, как угодно. Это же я говорю, чтобы было понятно, что я не идиот. Поэтому я ну, знаю, я за наличку, я жить, уже как, много, много лет работаю на, за наличку. За наличку я много лет работаю, за наличку. Я вам, я вам в любом случае пришлю вот эти документы, когда сейчас вот мы подаем, да, вот это все делаем. Вы их можете, конечно, получить, вы можете их расписаться все вот это, ну, то, что вот я про паспорт именно говорю, именно про вот этот паспорт к вслогам. Вот, это же не паспорт на самом деле. Когда вы его получите, там нужно будет очень умно написать, то есть без входа в ЭД, вот это вот надо. Вы же знаете, для чего его выдают? Ну тут можно, вот, там, Света, я векает. у тебя спросил, вот я же говорю, я сейчас буду дожимать до того момента, пока ты обидишься. Я у тебя спросил, как тебе удается не использовать деньги и не использовать то, что называется документами? Как тебе удается ездить на автомобиле без документов? Как в этом самом электронные платежи как получать? Как удается тебе получить, это, допустим, электронную карточку или там оплатить за какие-то услуги без этого? Как? Нет, я, оплачиваю, я оплачиваю, я вам почему, я вам сказала, я оплачиваю за, за услуги, за все в магазине везде, наличкой. Мы оплачиваем только наличкой. Это ты наличка, а я иногда и без налички Ну это когда у тебя на эту при, приходит. поэтому ты за счет других, можно сказать. У нас много наличкой работают. Нет, вы, конечно, получаете документы, коли у вас никаких нет. Кто ж против-то? Я знаю, что у вас никаких нет ты просишь других оплатить. Я прошу других оплатить. Если вот, мне перевести... Вот, я об да, этом и говорю, Света, понимаешь, я же говорю, чтобы не было обид. Я человек, который говорит только по правде и просит, чтобы все только по правде. Поэтому голословно призывать, не получать документы, не пользоваться деньгами и вообще уйти это самое, как водится там, к шалашу, в райские эти самые. Это все досужие Рассуждения, они не подтверждены. Вот у нас, у нас вот э, Сережа, брат, да, Люба, э, сын мой Ян и я. Вот надо, чтобы хоть у кого-то были документы, чтобы можно было хотя бы эти гребаные эти самые э, получить э, какие-то эти самые какие-то деньги, так называемые. Мы пытались вот, бороться, бодаться. Сейчас я пока отключу звук. Вот пытались бороться, бодаться 8 лет, да, с вот этими энергетическими этими самыми. Результат какой? Нас посадили на 15 суток. Вот такие вот пироги. Вот результат этой борьбы. 8 лет. Пока люди массово не будут осознаваться, вот, это можно только э, единоличные, отдельные там, э, ну, скажем так, эти самые борцы за справедливость. Но это нужно понимать, что обязательно будешь выхватывать по шапке, пока не изменится, пока не изменится ситуация в этом мире, пока круг жизни вот этот не заменится. Сейчас это все в стадии э, смены идет, декорации меняются, мир меняется. Поэтому я не призываю никого в экстремисты идти, уходить куда-то в тайгу, э, уничтожать документы, отказываться от денег. Мы попытались все это дело. Не получается. Мир надо изменить. Сначала нужно изменить мир. Вот, потому что если у кого-то нет документов, надо э, пользоваться ну, друзьями, знакомыми, родными еще. У кого они есть. Вот. Иначе ты просто получаешься под прессом таким. И тебя просто умертвят. Потому что пока ходят денежные знаки в так называемой стране на определенной территории, которую контролируют определенные... Существа, сущности Приходится играть по этим правилам Ну приходится играть Если перешагивать через эти правила Это к сожалению Ну я уйду опять в эти самые э, Философствования такие глубокие Я конкретно спросил Удается или нет Вот Ты мне не ответила Что не удается Что приходится обходными маневрами использовать Потому что есть документы у мужа Вот вы едете сейчас в автомобиле чтобы свободно перемещаться, должны быть, авто, как они там называются, автолюбительские права. Все. И без этого никак. Надо же вещи называть своими именами. А голословное утверждение, ну, к сожалению, это... Ну, увы, передаю микрофончик. А вот Люба получит э, какой-то документ, даниеровский она получила, она же сказала там какой-то документ, она получила, да, даниеровский. Правильно я поняла? А потом она сказала, что ирландский паспорт будет получать, россиянский вот этот вот. Я даже не знаю, какой он у вас там вообще выглядит. Да, обязательно. А И что потом, вот этот? По простой об... причине. Ага. Опять же, поясняю, Светлана, ты не понимаешь уровень. Не понимаешь уровень э, этой бездны, которая опустили нас, вот Донбасс в частности. Не, вы не представляете там, ни в Москве, вообще ни в каком эрефийском городе, вы не понимаете просто уровень вот этой бездны. И не хотите понять. Вот вы вроде бы условно, да, у вас нет документов. Вот у меня нет документов с э, э, осени 2014 года. По большому счету, я должен был сдохнуть, если не на фронте, если не в этом самом, не на яме, если не в этом самом. Сдохнуть должен был от того, что просто э, деньги, до, деньгами нужно пользоваться, потому что они пользуются все. Все. Нельзя даже яблочек где-то этот самый. На своем участке что-то вырастил, но это недостаточно. Недостаточно. Для того, чтобы человек мог полностью быть э, самодостаточным, для этого нужно... Ну, хотя бы 10-20 гектар хотя бы минимум было. Облагорожено, высажено, много чего. Но и то не прокатит. Потому что существует зима, гребаная зима. Нужно использовать отопительное средство. Уголек нужен, который стоит денег. Или нужно идти в ябывать где-то в дырку, этот уголь добывать, работать на какого-то дядю. Ну вариантов только два: или самому добывать уголь это, чтобы протопить зимой печку в хате, или идти на кого-то работа, работать за деньги или там еще за какие-то. Вариантов только два. Поэтому нужно отменить зиму. О чем мы толкуем уже целый ряд лет? Мы попытались бодаться с этим, электри... Чем это закончил. Еще раз говорю, на 15 суток посадили. Голословно говорить об этом, что от того отказываться, от этого. Это просто провокация называется. Нам нужно, чтобы у кого была какая-то карточка. Электронная карточка. Карточек ДНР, поясняю. Вот ты не понимаешь, Светлана, ну не понимаешь и не хочешь понять. Нету карточек в ДНРщине, нету. Мы территория, которая... Э Э, ну, скажем так, под, подлежит тотальному уничтожению. Сейчас это меняется. Сейчас меняется. Сейчас непосредственно даже губернатор Самарской области приехал и здесь вот этим местным, э, так сказать, вставлял. Самарская область начинает курировать. Начинается хоть что-то ремонтироваться у нас в городе и вообще в ДНРщине. У нас 30 с лихуем лет вообще ничего не ремонтировалось. У нас уничтожалось все это время. Вот вы не понимаете. Вам вот хуево там вот в РФ. Вы не понимаете вот этой бездны, блять, этой жопы, в которую окунули Донбасс. Начиная еще с советских времен. Нас тотально очмырили и уничтожали. Это не потому, что мы хуевые. Мы показываем, в каких условиях мы живем. Вот Люба Сережей, да, в этом отцовском доме. Вот которые видели те, которые проезжали, вот сородичи, да, которых мы вот теперь величаем. Даже не соратники, сородичи. Вот видели, в каких уебанских условиях мы живем. Это не потому, что мы хуевые и не хотим работать. Нет. Сережа исправно, исправно платится пензия, переводится на местную карточку, которую только для пенсии, больше ничего. Но это не пенсия, это пародия. Это пародия. Невозможно на эти средства жить. Еще смешнее, у Любы на пенсия. Вот такие пироги. Мне идти куда-то работать на какого-то дядю. Это ниже моего достоинства. И это будет наказуемо. Наказуемо. Мне наказуемо. Я знаю, это доказывал. 300 слихуем роликов запилил. Пояснял, что мне нельзя идти зарабатывать деньги. Нельзя. Только на подаяние или на то, что вот родичи поддерживают. Просто нельзя. Это будет наказуемо. Могу еще 150 раз объяснить несколько вариантов, как это наказуемо. Вплоть до тотального уничтожения, развоплощения нельзя. Вышел на этот уровень понимания, все, ты не имеешь права въябывать на дядю, на тетю или там на государство, на кого угодно. Просто нельзя. Вот. Этого не, ну, большинство просто не понимает, даже соратников-соратниц просто не понимает. Эрефийский паспорт, как бы он там ни был, проездной билет или как угодно, он нужен для того, чтобы хоть одна была электронная карточка, на которую можно будет получать какие-то платежи. Мы бездну времени вообще не можем пользоваться никакими услугами. Ни интернетом, ничем мы не можем пользоваться. Хорошо, что появились посредники, появились, которые за большие деньги вот. нам э, за большой процент мы можем получать вот эти, по, эти, то, что помогают подписчики, соратники, соратницы. Вот это, за большой процент. Но надо в конце концов решить этот вопрос, чтобы оформить хотя бы одну карточку, чтобы она была. Вот Люба, у нее есть возможность это дело оформить. И то эта возможность появилась, потому что Наталья помогла вот этими деньгами. Иначе это просто невозможно. То, что присылалось соратниками, соратницами, подписчиками, это банально уходило на то, чтобы оплатить услуги по электричеству, по интернету и хоть немного жрать чего-то. Вот извините за такую пошлость, но сколько раз уже можно пояснять, почему вы такие бесчувственные, почему вы не понимаете, в каких условиях живет народ Донбасса. Народ Донбасса, блять, 8 лет кровью захлебывается. Удерживая, чтобы не было большой войны. Пока наконец гребаный Кремль повернулся и начинает кое-как защищать. Кое-как начинает защищать. И то хуево. Я вот на стриме покажу вот эту карточку. Я самолично Красногоровку дважды защищал. Самолично. Это один из городков под Донецком. Самолично я, бойцы моего спецподразделения. Теперь ее начинают отвоевывать огромными усилиями. А я дважды не пускал туда вот этих гребаных. Опять вот это не получится, или бан пролетит, блин, елы-палы, за это все это дело. Вот понимаете, вот ну вы как-то вот... Сейчас нужно э, не бодаться с вот этими, блин, этими Кремлем. Не бодаться с вот этими документами. Где какая закорлючка там находится, кведы-веды и прочая поеботина. Нужно конкретно, у кого есть осознанность, конкретно нужно, чтобы направление вот это, сейчас вот э, светлые силы приходят к власти. Наконец-то в Кремле что-то зашевелилось. Вот это нужно помогать, а не поперек препоны ставить. Чем больше вы препонов поставите, как вот Мария Каменская, тем хуже это, чем кровавее это будет. Вот, вот это надо осознать. Мы входим в новый круг жизни Туда перейдут только те, которые будут достойны, какой мы сформируем. Остальные все забор там останутся. Как и было все это дело. Передаю микрофон. А по поводу документов, тут все дополню, да? Тоже свидетельство о рождении. Оно же тоже появилось тогда, когда торгашство все захватило вот это вот, жизненно вот Это же тоже вексель. Так же, как эти все э, паспорта и прочее. Чего в этом оключают? Его не рассматривайте. Просто смысл-то в том, что чтобы выжить, надо на самом деле, чтобы у кого-то было вот соприкосновение системы, Потому что я сколько вот вы, знаю, что без контура пока что большинство в дебильном состоянии по-другому не получится. Я это на себе проверил. А то, что Олег говорит, что нельзя идти там на работу, так называемую, опять же, возьмите работу. Да, от звонка до звонка, с утра там до вечера. Это как зона, только стационар. Получается, Тюрьма стационарного режима, как в больнице же кто-то лежит постоянно, а кто-то стационар на дневной или на вечерний и возвращается. Вот, вот и пропускная система такая же получается. Это я его прекрасно понимаю, тоже у меня прилетало за такие моменты. Мне тоже вот нельзя идти вот в таком ключе прыгать. И я это огребал за эти моменты на себе. Так что тут тоже много моментов. Так что по поводу вот этой тематики приходится выживать, пока большинство не, не осознанки. А у каждого это свои условия. А по поводу Донбасса я даже говорить не буду как, э, в том плане, потому что я, я на самом деле полностью не знаю, в какой жопе там что находится, потому что меня там не было. Это могут сказать те, кто туда приехал. И они очевидно увидели чудо как. И те, кто там говорит первоисточник, не СМИ вот этих хренов и СТВ и прочего, а именно те, кто там находится в таком ключе. Благодарю. Да, вот это хорошо, что мир действительно меняется. И такими темпами, mm -hmm. прям семимильными шагами, можно сказать. Хотя, знаете, было вот пару дней такое ощущение, что как будто время, знаете, отмотали так на вот... К началу вот этого вот, ну на два года назад примерно так, жук, как будто и вот такое же примерно состояние по ощущениям было вот где-то ну, с неделю вот так вот сейчас вроде уже получше но смотрю то что темы которые поднимают сейчас ну в интернете там вот на елке там вот эти каналы разные они все вот эти темы, которые два года назад обсуждали. Снова их начали по новой трындеть. Либо это заказ сверху, ну, этих же ну сил так называемых, которые нам ну, не нужны, которые не будут в новом мире уже. Либо это просто отголосок какой-то. Ну, Но как это, это, Миша, так. этот самый, я тебя поздравляю, что это ты ощущаешь. Я ощущаю это уже бездну времени, вот это вот состояние. Это как раз вот этот, он и есть этот переходный момент между вот этими кругами жизни. Полностью, полностью в новый круг жизни э, перевести всех подряд не получается. Поэтому идет вот такой долгий подсчет, так сказать, баланса вот этих. Вот, кто перейдет в новый круг жизни. А мы же дело в том, что э, не просто в этот самый обычный там переходный момент, э, как бы это сказать, да, ну, то есть, это не рядовое событие, не те, которые круг жизни за кругом, или круг лет, не суть важно, как это называть. Вот, факт тот, что, ну, как это, как бы это правильно сказать, да, это то, что бьется э, вот этот э, Верещагин, да, вот, ну, когда у него еще с головой было нормально, да. Виктор Иваненко вот эти, над этим бьется, вот, рестарт вот этой цивилизации, что они называют, или рестарт, или старт этой цивилизации, вот. Ну, ввиду того, что они ведические писания не читали, не слышали, не понимали, и, э, ну, э, и не э, погружались, как вот я, вот, как в глубинную книгу, вот это вот понимание на самом деле. мне это не важно, сколько там книг написал Паттерди, или ему дали это возможность. Я просто погрузился дальше, вот это вот, э, в это состояние, и это все дело прочувствовал на глубинном уровне. Примерно, вероятно, так, как ему это подавали. Вот. Я даже эти шлоки не видел. Я просто видел вот этот видеоряд со всеми этими э, вещами. Ну, не суть важна, это не для этого самого. Вот. Так вот, это, когда вот это вот дело произ, э, происходит, а сейчас происходит э, кардинально новый этот уровень. Эти были небольшие такие обновления, они регулярно происходят. Это как вот э, накатываются, допустим, какие-то рядовые апдейты на какую-то программу. А теперь кардинально. Да-да-да, Миша, да. Для, для образности это получается, вот кто какие-нибудь ролевые ММО РПГ играл, это глобальное такое обновление мира идет, там вот такие маленькие всякие патчи, правки идут, и потом в один прекрасный день просто новое обновление с новым миром сразу еблось, вот так вот. А до этого просто как бы, ну, обыгрываются какие-то ивенты, там, игровые, там события, всякое, вот это, по новой что-то там. Кто, что не успел во время предыдущего обновления, ну, какие-то, допустим, ну, что-то добыть себе, что-то получить какое-то вот в этом плане, чтобы у них было время вот это получить, вот это наработать. И потом ну, Я сразу думаю, это больше этого самого, рейта. Миша. Благодарю за вот это пояснение, за понимание. Я думаю, многим это дойдет, кто будет слушать. Я думаю, дальнейшее вот это нормально можно будет оставить. Ты, если что, две версии оставить, одну мы разместим в телегу, полную версию, да, в телегу, в в, контакт, в одноклассники, а одну обрезанную, отредактированную, которую на каналы можно будет, да, вот. Я полагаю, все-таки, э, перемены еще более значительные. Я, во всяком случае, так хочу, так понимаю, что даже движок э, вот этой игры, движок этого мира меняется, я так полагаю. Что перемены, э, ну, как... Самые продвинутые говорят, что перемены такие, которых не было вообще еще ни разу. Возможно, возможно, это так кажется просто. Это нам так говорят, что каждый раз перед сменой декораций говорят, что это впервые в истории. Ну, куда-то же исчезали определенные предыдущие, так сказать, цивилизации, да? Вот, там великаны, там титаны, ну, не суть важно, Вот. Возможно, это так, разводняк, вот. но я полагаю, что все-таки кон конкретные вот эти вот перемены, поэтому вот это вот и происходит, вот эти вот участившиеся, то, что называется там дежавю и прочие вот эти вещи. Скоро этого воочию, все живые будут это наблюдать. Вот. Поэтому я поздравляю тех, которые все это дело понимают. Вот Антоха вот тоже этот самый, это утомляет. Да, Антоха, это настолько, не просто утомляет, это дико бесит. Это дико бесит, когда этот самый, да? Это хорошо, если еще, вот, допустим, в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, да? Вот просьба не понимать, что там э, смотровой расплакался и все такое прочее, как хреново. Хреново было это на нарах, да, кичится, да, вот когда в январе-феврале какого там, 21 или 20 -го года, да? У нас на 15 суток это самое, да? Хреново было. Еще более хреново было на яме в 2014-м, осень-зиму, да? Вот, или на этом самом, штрафбате. Вот это было действительно хреново. А сейчас мы просто кайфуем. Вот. Э, какие, никакие эти самые, денежку соратники, подписчики, там, подписчицы пересылали, да. Вот мы, ну, были хреновые ситуации. Вот я же говорил, да. Вот те, которые э, много там плевались, там, пяткой в грудь себе били, вот. А мы, дело в том, что этот самый, э, так сказать, э, это вслед уходящим, да, которые, так сказать, грубо уходили. Вот. Мы же дело в том, что то, что нам присылали, когда одной из наших соратниц стало плохо, ну, не будем ему упоминать, но я думаю, кто на ресурсе давно, вот мы взяли всю эту денежку и переслали. Вот такие пироги. А сами остались, так сказать, лапу сосать. И было в течение месяца очень хреново. Очень хреново, потому что, ну, э, все, что было, все, что присылали, мы взяли и отослали, абсолютно о себе не думая что у нас четверо живых, что нам там кушать надо, что за электричество надо платить, за интернет и все такое прочее. Да? Вот. А в это время, помните, да, как я слезно просил к одному из наших соратников, которому просто было тяжело, ну, то ли сходить в банк, то ли еще как-то, чтобы переслать какую-то денежку, которая была все-таки на счете. Понимаете? Разница. Разница в том, что как кто чувствует чужую боль. Реальная она, виртуальная, надуманная, обманутая, вот такие пироги. И опять же, это я не для красного словца и не для того, чтобы пяткой в грудь себя бить, какой я там охуенно там э, святой человек, да. Нет, просто я говорю на этом самом. Надо понимать прекрасно это самое, да. Как кому этот самый. Э, кто не понимает, значит, надо развивать свою чувствительность, чтобы это понимать, чтобы было четко это самое ясно Помните, как Слава Котляров, э, извините за выражение, пиздел как он чувствует, как страдают детишки. И ни разу не упомянул, где страдают эти детишки. А потом, когда, так сказать, захотелось, увидел, почувствовал халяву, сразу побежал туда, вот, да, ну, за что, собственно говоря, и выхватил. Вот такие вот пироги. Вот, поэтому надо все-таки за базар отвечать, понимаете. Вот, потому что если человек за базар не отвечает, ну, рано или поздно, понимаете, все идет тотальный подсчет очков, кто как играл в эту игру. Вот. И те, которые слишком резво двигаются куда-то, их очень сильно останавливают. Поэтому, Антоха, я у вот тебя призываю, э, ну, как, бы тебе, как бы тебе сказать, да? Э, ну, все-таки постарайся, да, не сильно будить лихо. Вот не сильно все это дело. Потому что если ты резко начнешь опять какие-то кардинальные перемены, будут такие эти самые, ну вот как у тебя с этим самым, да, сочимом получилось. Я знаю, как людей останавливают, вот продвинутых, настоящих таких, да, живые души, вот такие. И же жестко останавливают. И просто начинают крушить родню. Вот просто, вот просто начинают крушить зверски. Вот. Это же, поэтому, вот, чтобы вы понимали, да, вот, чтобы вы понимали, и вот, э, надо баланс вот этот, баланс этот надо удерживать. К свету, к правде, справедливости. Вот. Но чтобы, вот, понимаете как, мы резко начали эволюционировать. И пришла война сюда вот. Мы же ее не звали. Она просто пришла. Вот. Мы чуть-чуть поутихли, по да, по, по башке получили, поутихли, да, оздоровились, начали эволюционировать. Менты пожаловали, упаковали прямо под забором, под моим же забором. Понимаете? Поэтому э, вот эти вот вещи, да, вот, без э, перегибания палок. Потому что эти, ну, я не буду этот термин называть, который приписывают всем, да, на букву «э». Вот, вот это все это дело, да. Вот, поэтому вот такие вот пироги. Вот. Нужно э, очень здраво вот это вот помогать тем, которые, ну, опять же, помогать как? В энергоинформационном пространстве. Вот я все-таки призываю, вот призываю, да, не э, будет лихо э, на физике. Вот все-таки в энергоинформационном пространстве. Вот, потому что это более действенно. Вот, и это более помогает вам э, ну, п, свое предназначение. Если вы это уже увидели, вот как Миша, как Антоха, как мы вот с Яном, вот нам нельзя уже на физике идти бодаться, ну, понимаете, ну, сколько можно уже выхватывать, понимаете, ну, уже просто, ну, никаких сил нету, поэтому, опять же, всем уже показали и доказали, не нужно идти бодаться, не нужно. Нужно показывать самые светлые, самые дальние горизонты, закидывать туда, условно говоря, кошку и подтягивать весь этот мир, вот, сбрасывать постепенно балласт, который, вот, отслужил свою, сбрасывать его, да, помогать только тем, которые этого достойны, которые просят. Вот такие вот пироги. А это все сейчас прекрасно получается. Все вот эти структуры, светлые там, полосатые, не суть важна. Явные они или неявные, да, правые, прав там, нав, слав, это не суть важно. Пока мы не наметим цели, горизонты, не наметим, не засветим, не покажем, как туда двигаться. Никакой Кремль, Никакой перун, никакое воинство не направит. Нет, только, только вот так. Пока самые здравые, которые видят наперед все это дело, только мы. Вот, потому что, вот видите, здравые, как говорили, да, у Бога нет других рук, кроме как наши. наших вот светлых, одушевленных существ, живыми душами, Творца, Творцами, которые воплощены в теле. Других рук нету. Но и прогенерить идеи могут только вот эти вот одушевленные существа, только они. Вот эти все, э, это все понимаете, ну как, это все не получится. Вот только мы это можем. И только в этом направлении двинется вот эта вот махина. А эта махина большая. Для того, чтобы ее инициировать, надо огромное количество э, вложить энергии. А потом она начинает катиться. И вот здесь не нужно никакие поперек ставить эти самые припоны. То, что за буковку «Э» наказывают, да, или там, условно говоря, по этой, так сказать, э, русской, так сказать, этой самой статье, да, вот. Не нужно мешать, нужно помогать. Прочувствовали, что махина повернулась? Вот я же говорю, что этот самый Кремль наконец-то повернулся к народу. И это нужно помогать, это нужно подталкивать, не мешать. Показывать, подталкивать, подталкивать, и помогать, и радоваться. Вот вот такие вот пироги. Все, передаю микрофончик. Это получается как через кисель движения. Если слишком так активно, оно сама вот эта среда противодействует просто-напросто. Чтобы слишком далеко вперед не ушел. А так, эту махину, я думаю, можно и пинками помогать. Ну, как знаете, это дети балуются, иногда это колесо какое-то катится. Они глядя, пинают на ногой, типа, чтобы <смех> ровнее это, катилось туда, куда надо. Примерно так. Это так, опять же, в энергоинформационном пространстве на физике не рискуйте, не надо. Я тоже к этому пришел, что нет смысла что-то кому-то доказывать, даже это. Если сами не заинтересованы что-то спросить, даже смысла нет, что-то говорить. В любом направлении, даже если брать там. но ну, это есть крайние ситуации, какие-то утырки что-то там попытаются, ну, неправомощные перед тобой сделать, притормозите хотя бы словом просто. Чтобы, скажем так, не то, что для того, чтобы себя отгородить от последствий, как соучастника события а просто, чтобы пресечь в таком ключе. но ну, и опять же, тут насильно мил не будешь, против воли смысла нет. Это, опять же, везде проходит открытым. Как делается система, так делать не нужно. Она сейчас тем более сворачивается, пускай сворачивается со всеми, выползками, со всеми искажениями, со всеми выродками, вырожденцами и уходят в небытие. Так что я сейчас особо даже не парюсь. Неважно, кто там брат, сватый друг, зять, еще там кто-нибудь знакомый, неважно, кто там, близкий, не близкий. Тут, получается, есть родичи, прямые или некровные, есть те, кто знакомый, есть друзья тоже там разного уровня получается. И если кто-то системный, ну это без хочет что-то говорит, потому что сама вот эта системность не даст ему понять, даже осмыслить, если кто ему в глаза кидает, доказать смысл не помнит. Просто я тоже к этому пришел, что, ну, грубо говоря, не трогай, вонять не будет, как говорится в народной поговорке. В таком ключе я и стараюсь сейчас. Пускай сами в своем варятся. А мы... Идем далее своим светлым путем. Да, да, благодарю, благодарю. Но опять же, друзья вот, пресветлые, да, вот опять же, услышьте вот эти вещи, меньше задумывайтесь об вот этих вот нюансах. Родичи там какие-то или эти самые, меньше задумывайтесь. Вот просьба, да, просьба, почему у нас такое торможение. Вот никак я не могу да, стучаться до вас, чтобы мы сформировали общий такой пакет, Общий такой пакет, общий такой образ высочайшего уровня, высочайшего объема и продвинутости для самых высших целей. Кроме нас этого никто не сделает. Вот такие вот пироги. Передаю микрофончик, потом еще продолжу. Да, Миша? Я тут практически то же самое хотел сказать. Это пр прошлое и старое, оставьте в старом. А сейчас, да, надо вот это, новый образ. Вот это. Ну, Грубо говоря, вот то, что мы создали все вместе, его дополните еще. Но уже каждый своими этими, уже ну от души от своей, имеется в виду, дополнительно передай микрофонт. Вот и я о том, то, что неважно, кто кому приходится, просто надо именно здравое, и не это все откинуть, даже общение, если оно тем более не идет, смысла нет его насильно натягивать. Да, да, благодарю за понимание, благодарю, потому что через это проходят э, вот эти всевозможные, эти самые, да, удары, вот, энергетические, в том числе, вот эти все вещи, вот, э, поэтому лучше все-таки, э, ну, я, я понимаю это однозначно, э, причем на вот этой бытовухе, на обыкновенной, просто нужно, как бы это сказать, вот, э, как бы это объяснить, э, чтобы было понятно, да, э, не нужно на этом зацикливаться. Это ход на автоматическом таком режиме. Вот понимаете, пользоваться э, вот этими вот э, бибариками, да, всевозможными там, вот. Или там какими-то еще этими самыми, филькиными грамотами. Э, нужно не акцентировая вообще на этом внимания. Вот, на уровень нужно выйти э, вот этого понимания, да, какой уровень понимания, что это вот как вы дышите. Вот вы же не задумываетесь, э, если не садитесь там медитировать, да, как вы делаете вдох-выдох и все это дело. На автомате. Это делается автоматически. И это нужно просто использовать вот эту всю бытовуху на уровне вот такого автоматизма. Вот, потому что э, вот эта зацикленность, это специально же было э, вброшено, эта зацикленность, вот эта борьба за вот эти все закорючки влево закорючку или вправо, это правильно. вот Понимаете? Это, это, это безумие самое, самое натуральное. И огромное количество народа населения, которое могло бы вот так вот в одночасье весь этот мир изменить, занимается вот этой хренью. Как правильно поставить какую-то закорючку? Вот это правильно, вот это неправильно. Вы дайте нам, э, э, как они там требуют, четко, конкретную эту самую, да, по пунктам все это дело расписано. Это как раз и признак того, что эти э, далеко не человеки. Это биоработнизм вот этот, да, которому нужно четко все по пунктам. Вот здесь нужно определенное вот это вот такое ощущение. Оно или есть у живого человека, или его нету. Вот это или живая душа, и опять же, ну, какого-то, так скажем, уровня эта душа, какого опыта. Вот или это э, начинаются вот эти пляски с бубном, вот. Конкретно, сколько надо за колючек поставить. Вот я, вот, ну, наверное, все-таки я большинством э, не услышан, бываю, да, потому что все-таки, ну да, сколько у нас тут подписчиков, сколько у нас сейчас присутствует, да, вот, вот такие вот пироги. Надо выйти на вот этот уровень понимания. Вот надо выйти на этот уровень. Есть определенные эти самые, но опять же, вот вы видите, насколько опять мы в очередной раз толкали-толкали всех, толкали и все равно уперлись вот это вот состояние геймовое, и ждем, когда будет подтягиваться под счет очков, кто все-таки перейдет в новый круг жизни. Вот. вот, к сожалению, вот такая вот беда. Подсчитывая там гаголы, подсчитывая, сколько там этих самых нужно, да, после этого. Кого там, ну, ой, блин, опять это получится, что все это дело вырезать. Вот просьба, поэтому, опять же, те самые. Давайте попробуем, это легче будет. Легче будет. Это вот даже вот, Миша и тебе, и тебе, Антоха. Это будет э, значительно легче вот это вот. Когда вы будете 99% условного времени э, формированием вот это. А остальное все на уровне автоматизма. Вот захотелось в туалет, пошел и сходил в туалет. Захотелось покушать, взял и покушал. Только предварительно это все правильно подготовившись. То есть нужно, э, как хлеба усил да. Нужно научиться, как правильно дышать как спать, как есть и все такое прочее. Вот. А потом не нужно на все это делать, что до данный момент линейного времени вот не получается вот, совсем здраво питаться. Ну а совсем здраво питаться, ну это же просто нереально. Вот, как говорил еще Андрей Купцов, да, у нас не растут сахаросодержащие и прочее, прочее, вот такие вот пироги. Поэтому выживаем как можем, а образы рисуем для всех самых продвинутых. Ага, передай микрофон. Тут получается, ну, как пример Миши с подобие бы, ну, грубо говоря, как в игру, вот там таким отношением, что ты свое сам как управляешь, а это ходит автоматом, все бытовка, большей части. По поводу сейчас отвечу в чате тут на, по поводу этих. По сути, своя, все, что делается принуждением, оно все не действительно, поконом мироздания. Неважно, что они там имеют в виду, якобы уведомы, это все насилие. Насилие, оно не имеет силы, И потом приходят ответы. Сразу, не сразу, времени нет. Так что в этом даже парится. Понятное дело, что что там находится, но насилие никогда с бравостями не приводит. Ну это вот, к сожалению, это самое, Светлана, вот это как раз то, о чем я говорю. Ну вот, опять же, ну будет обида или не будет это обида. Вот, на это нужно этот самый. Мне плевать на эти закорючки, абсолютно плевать. Но я не рассматриваю, вот я давно уже не перемещался ни в каком транспорте, да, но я не рассматриваю билет, вот я в трамвае, допустим, ездил, в троллейбусе, да, летал на самолетах Аэрофлота, в железнодорожном транспорте, я не рассматривал билет на то, что... А, Правильно ли он выдан, да, правильно ли контора он выдан, а имеют ли право, допустим, там, транспортом города Снежного, да, транспортное управление или как-то там эти самые это называется, выдавать эти билеты, имеют ли право вот это билетерша в автобусе, да, выдавать эти билеты и получать эти 5 копеек, 5, 5 копеек, да. Мне на это наплевать, вот надо понять вот это все это дело. Есть определенные условия. Мы воплотили сюда вот эти вот тела. Их разделили, тел, тела, на два пола. На две половинки разделили. Мужская и женская. Вот. Ежели человек воплотился, душа воплотилась, тело мужское. Ну, увы и ах, вот получается вот так вот, да. Душа воплотилась, женское тело. Вот по вот этим условиям приходится играть, да. Приходится играть. Вот, опять же, нюансы, как мы сюда воплощались, заману, замануха нам, обманом, или мы добровольно для того, чтобы опытно работать, это мы оставим за кадром, это не э, долго, это бесконечно можно говорить на этой теме. Ну, вот, я говорю об, сейчас вот данный момент об вот этих вот условностях, условностях. Нужно их воспринимать, условности, да. Если у нас принято э, на улицу выходить, одевая чего-то, да, даже если бы мы жили в райских условиях, нужно все-таки одевать шорты какие-то там. Вот, да? Или там юбочку. Вот, если это девица какая-то, да? Трусики там, э, трусы, э, шорты, если это парень, да? И какую-то юбчонку, да? Ну, у женщин принято там вверх еще закрывать. Мужчины, в принципе, вроде это самое. Ну, недоразвитые сейчас говорят, что и мужики тоже должны прятать эти самые, да? Торс. Такие вот пироги. Ну, принято так в обществе. Вот. Есть нудисты, которые бодаются против этого. Но это глупо. Это глупо. Нужно нащупать правильно, найти свое предназначение, определить, что главное в этом мире. Опять же, может быть, я не прав. Может быть, я, скажем так, слишком завышаю эту планку. Но я к вам отношусь, понимаете, так? Вот, как я, а многие обижаются, к сожалению, вот, соратники, да, подписчики, там, подписчицы, не суть важно, как там, кто себя называет, вот, обижаются на то, что вот, я вот там не уважаю, я считаю деятельность там неправильной, да, бога ради, какая разница, считайте, как хотите, я просто со своей, так сказать, колокольни, я говорю, что вот это вот э, малоцелесообразно, ну, точнее говоря, просто смешно, просто смешно, и мы ввиду того, что, ну, скажем так, да, абсолютно по правде, себя подставляем, себя подставляем. Вы думаете, мне было, скажем так, непонятно, когда там в январе или феврале 20-го или 21 -го года, приветствуем Слава, вы думаете, непонятно было, что не нужно было бодаться откровенно с вот этими, которые себя называют исполнителями закона. Вы думаете, я такой идиот, я это не понимал? Прекрасно все это дело понимал, но мы пытались доказать все это дело, объяснить вот и прощупать, реально ли поменялся мир настолько, что это можно уже на все это дело. Оказалось, что нет. Нельзя. И это мы доказали на своем опыте. Поэтому я другим не рекомендую податься вот, и доставать каких-нибудь там, ну как вот модно это все это было, последнее, так сказать, до этой спецоперации, да, это модно было вот этой хуйней страдать, да, с наебниками ходить. Бодаться там с какими-то кассиршами, с какими-то там охранниками. Ну, блин, ну это просто постыдно, понимаете. Вы растрачиваете свою светоносную энергию на такую хуйню, что если вы попадете в посмертие, вы потом увидите такой, блин, жестким таким, раз этим самым, это даже не разочарование. Вот поймите, в посмертии, когда душа увидит все это открыто, вы как увидите, какой хуйней вы занимались, это даже слово это ни о чем не говорит, какой хренью. Когда сидел какой-то конь перед вами, да, ник смотровой, и говорил, блин, почему вы себя так унижаете, почему вы себя не цените. Почему вы не хотите предназначение свое найти и начать им пользоваться? Начать именно выполнять то, что надо. Я же вижу, я же чувствую. А вы занимаетесь, ну блин, я не знаю, ну, каким-то анонизмом, какой-то мастурбацией, каким-то извращением. Бодаться, блин, э, с э, какой-то протоплазмой, да, э, с каким-то, как я вот говорю, с насекомыми, с какими-то этими э, микробами, с какими-то этими... Э, как там я их называл, блин, одноклеточные эти существа. Вы, боги и богини, у вас, э, вы творить должны вселенная, а вы занимаетесь тем, что вы бодаетесь в подвороте с какой-то тенью. Ну это, блин, елы-палы, елы-палы. И в то же время, понимаете, опять же, нужно четко вот эту грань понимать. Вот реалии есть определенные, да, мы воплотились, определенные условия. Добровольно или по принуждению. Но мы вынуждены э, дышать, э, пить жидкость, э, ходить по э, твердой поверхности, да? Что э, еще? Э, тело согревать свое. Или наоборот охлаждать. Вот такие вот пироги. Вот поэтому нужно бить. Если бить, то в правильном направлении. Какое направление самое максимально здравое? Полетие. Вот, блядь, самое главное. Снимает все вопросы. Нахуй вообще все снимает. И документы оборот. И подчиненность определенно. Все это самое. Но, как мы видим, да. Когда мы до этого допетрали. Озвучили все это дело. Была поддержка. Соратники-соратницы. Тогдашние, нынешние. Активно все это дело. И движуха началась. Зиму какого года? Позапрошлого. Отменили нахуй полностью. Прошлую зиму уже не так. Потому что многие разочаровались. Ой, бля, не получилось, бля, полностью сделать тропики. А потому что надо было не заниматься какой-то, а поддерживать это. Кровь износу, как говорится, блин. Лечь ко сми. Но Ну, обеспечить это самое. Не гаголами, блядь, своих этих самых выблятков, Вот этих там детей, внуков, правнуков и прочую эту поебонь. Как вы ее правильно... 99,9% в периоде сделали все это дело, абсолютно не продумано. Сами, ну даже, я сейчас, чтобы не обидеть тех, которые присутствуют, те, которые будут это смотреть. Вы сами появились в этот мир по недоразумению, блять. Вы не должны были появиться. Вот. Потому что вот это, что творилось, поголовное, шариковые роликовые как я говорю, что могло бы родиться в этот, в этот круг жизни. Да хрен знает что. Вот. Надо уцепиться за вот это свое осознание, за свою душу светлую, у кого она светлая, за вот это вот э, дух свой прочувствовать и пытаться вы, вылезти из этого дерьмища, вытащить всех, кто хоть немного вы видите вот это все это дело, изменить все это дело, иначе все это дело рухнет. А вы занимаетесь какой-то хренью. Опять же, не в укор, вот вы поймите, не в укор. Но этому нужно отдавать 99% условного этого времени. И только остальное на то, чтобы там посрать, пожрать, блин. И что-то такое то самое. Вот такие пироги, да? Передаю микрофончик. По поводу тут сейчас комментария Светланы, да? Света, большинство, оно и так в рабстве. Хоть она не понимает. Уже рабство. Вся эта система, это есть рабство. И мы по контру этого рабства взаимодействия с этими же рабами неосознанно. Пока вот есть зима, торгашество присутствует. Это и есть рабство. Хоть и так не ощущается. Без цепей, без скандалов, оно есть. А, извини, только сейчас этот самый, да. Ну, я так понял, Светлана все-таки не понимает это. Это уровень вот именно этого, я же говорю. Ну, ну, каждый на своем этом самом. Я просто показываю горизонт, на который можно выйти. Вот. Если есть желание на этом уровне бодаться, Бога ради. Огромное количество роликов на ресурсе, где показано было. В 2014 году, как мы какой опыт нарабатывали, что мы показывали. Вот. И, и вот эти все 300 слихером вот этих стримов и прочих этих общений не, не выходите на этот уровень понимания я ж никого заставить не могу это все было показано поэтому мне пинать, что если бы не было сопротивления еще раз поясняю если бы 2, 3, 5 или 8 марта я в своем городе не собрал бы активных людей вот этого мира бы просто бы не было. Это я могу сейчас сказать вот так вот, зуб даю. Как говорится, бля буду. Вот этого ничего не было бы, вот этого мира. Вот, в лучшем случае, где-то за Уралом вы сейчас бы в каких-то землянках ютились бы. Вот, если бы с той стороны не пришла бы еще народная освободительная, так называемая армия этого самого, да, не буду называть дальше. Вот такие пироги. Вот, поэтому опять же, другой Урал, мародер и каратель. Вот, для этого самого, для ознакомления. Повторял и повторяю. А вот эти бадания с этими самыми, ну, ну, ну, понимаете как? Ну, в детском садике кто-то там сражается за горшки. Вот, где-то еще чего-то. Вот, понимаете? Можно бороться с насекомыми, можно еще чего-то этот самый. Каждый ищет свое, вот. Я, я озвучил все это дело многократно. Я это видел, подтверждения этому нету, ну, ну, Блин, короче. Э -э Я нахожусь вот этому. Вот. Я подошел к вот этому, да, все. Вижу, вот есть вот какие-то соратники. Показано это было. Я не знаю, как, как еще говорить, как еще повторять, как еще можно не этот самый, для самых продвинутых, чтобы это не доходило. Не знаю. Бегали, воевали с Калашматом. С Калашматом. Александровку эту, Маринку. Э -э Эту Красногоровку и вплоть, вплоть там ю, южный весь этот фаз до Иловайска удерживали. Вот такие вот пироги. Сейчас это с большой кровью э, восстанавливается опять. Переходит под контроль. Зачем это нужно было, если 8 лет назад? Понимаете? Вот поймите весь этот уровень. Весь этот уровень, что вот можно было сделать вот так вот на раз-два. Вот, а можно это вот заниматься, э, ну, хрен знает чем. Вот. Не знаю, как с этим стримом, с этим, не знаю, не понимаю. Вот, вот. ну, как, как, можно еще, как можно еще объяснить, да? Можно детским совочком песок пересыпать, да? Можно взять совковую лопату. Опа, эффективность, блин, в разы вырастает. Вот, опаньки, а тут можно подогнать экскаватор. И сразу самосвалами чик-чик-чик что-то там загружать, да? А тут можно подогнать роторный экскаватор и выгребать сразу десятками, сотнями тонн, ну если это полезно делать. Я просто говорю, что уровень какой, понимаете, насколько это эффективно или нет. И это с любой деятельностью, вот понимаете, с любой деятельностью. Вот. этот будет результат будет только виден в посмертии. Ну кто туда попадет? Кто туда попадет, потому что есть у меня такие подозрения, что эта лавочка уже закрыта. Кто не перейдет в новый круг жизни с новыми совершенно правилами, новыми этими самыми, тот будет развоплощен. Вот. Я сомневаюсь, что будут такие эти самые. Но я вижу, я так ощущаю, что вот эти ветки реальности эти схлопываются. Будет единая альность. Единая. Все. Мы переходим и идет вот такое разворачивание, как бы, как бы это разворачивание. Ну вот представьте себе этот, э, э, ну допустим этот, э, ну футбольный там мяч какой-то, да, или допустим на шарике, на воздушном шарике, это легко, можно там через горловину его, э, как презерватив, да, вывернуть наизнанку и надуть его совершенно другим содержимым. Вот это примерно так вот происходит. Это вот ну в таком трехмерном пространстве. А мы более многомерно живем. И это все выворачивается. Ну вы слышали все про этот самый, да? Э, как он этот... Э, эффект этот нулевой точки... Как оно еще называется, сынок? Сингулярность. Сингулярность это мы проходим. Понимаете? Мы выворачиваемся. Выворачиваемся. И мы... Э, сотворяется мир, который... ну, он именно сотворяется. Он будет совершенно другой. Но... Э, я знаю одно точно, что нас до этого всего обманывали и продолжают обманывать. Даже вот Рахман Торер, он говорит, что в новый мир переходят там э, животные, растения и самые недоразвитые такие дикие племена. Ну типа там Амазония, там какие-то эти самые. Вот я считаю, что это абсолютный обман, то же самое обман. Почему? Потому что в новый мир перейти... Э, ну, в моем разумении, то ли должны, то ли это естественным образом происходит. Те, которые будут его обживать, обустраивать и творить, наполнять его. Я это вижу, это все прекрасно, это понимаю. Для меня это как вот эта книга, это глубинная, открытая. Я это прекрасно все понимаю, я чувствую, я это вижу. Подтверждение какое? В нашем мире, к сожалению, растения есть те, которые природные, наши, те, которые мы, э, ну, входили в это в круг жизни, да, и это с нами воплощалось. И те, которые мы продолжали менять, а те, которые нам вбросили зараженная система, вот эти всевозможные ядовитые и прочие, это мототень, животные тоже, есть наши, а есть те, которые привнесены. И точно так же есть живые воплощенные души, вот, и есть те, которых сюда, ну, не буду я этот самый, многократно говорил, чтоб и это не надо было вырезать, вот понимаете, вот такие пироги. Поэтому, опять же, э, Стругацкая в помощь, да, э, обитаемый остров. Массаракш, вот это ругательство ихня, да, мир наизнанку, мир выворачивается. Вот, насколько это быстро происходит по линейному времени, это происходит мучительно. Вы, я сам об этом, вот Миша, Антоха, вот ну кто, э, друзья и подруги, кто это чувствует, да, насколько это болезненно. Но это очень болезненно происходит. Поэтому, опять же, набирайтесь терпения и, опять же. Чтобы это условно, да, по условному этому времени, которое еще действует, оно там сжимается, там дергается, вот это все это дело. Это опять же последствия вот этих вот процедур перехода этого многомерного перехода. Вот. Это не линейно, как вот эти трандят на некоторых там ресурсах. Там вот вот сейчас вот там траливали, им надо дату какую-то назвать, блин. Вот. Поэтому опять же, вот я призываю, почему? расстаться какой-то не с рутиной, а именно с вот этими вот направлениями мелочными какими-то. Вот. Чем быстрее мы спроецируем через вот эту точку, ноль, через это, да, через это зеро, через это выворачивание этого, чем быстрее мы спроецируем, спроецируем, ну, какой-то свет уже в этом новом мире. Чем мы закрепимся, чем мы быстрее вот как бы просочимся вот это вот. Поэтому я вот призываю. И получается, что вот, ну, совсем мало народу вот это все видит. Все норовят там остаться. А я, блин, не хочу в новый мир переходить, в котором будет э, полтора наших сородича. Ну, блин, нам будет тяжело и неинтересно, понимаете. Ну, елы-палы. Вот я призываю, чтобы туда такой дружной большой толпищей вломились и быстренько все это дело надули весь этот мир по хорошему конечно вот такие пироги ну я так заболтаюсь бесконечно вот поэтому вот просьба вот это вот понимать вот вам поклоны благодарность вот э -э оставьте опять же бытовуху на этом автомате вот то есть вот настройте все это дело да настройте вот как вот программу какую-то в компьютере там и где-то да вот ежедневник там запишите какой то распишите все это дело и Нахер об этом все забудьте и двигайтесь вот максимально высоко. А это вот на автомате, да. Ну вот если вот этот ваш сторож внутренний, да, забывает об этом, ну, ложитесь вы спать там или от сна выходите, ну, ёбните ему по затылку да внутреннему этому сторожу, где-то вот там э, просрался, э, что-то там прогадил, что-то такое дело. да. Вот такие пироги, да. Вот. И все. И нормально. Опять все это будет. Это на автомате. И вот. Со, со, сотвори, ну, я, я так понимаю. Вот. Потому что кроме нас об этом вообще никто не думает. Ну, такие узкие какие-то цели. Такие смешные. Блин. Ну, елы-палы. Ну, вообще не интересно жить. Вообще не интересно. Нету. Даже самые продвинутые ресурсы. Ну, ройся, ройся, Пытайся что-то это самое. Они, блин, допотопное говновозия Опять перебирают вот эти эти самые, блин, чьё-то давно загаженные подштаники. Достают эти ёлы-палы, блин. Да это ж ещё, ну, ну, я много помню. Я еще в детстве читал вот эти книги, в которых было собрано, да, этого самого Казанцев, Александр Казанцев. Вот. это еще до этого Деникина которого придумали и это было все давно высрано сейчас это все это дело э, у меня память хорошая я все это дело помню это очень рад что вот Антоха это помнит Миша все это делает что это вот два года назад туда вот, тему пережевывали это настолько много пережевывали это еще до интернета все это это настолько блин как оно утомило вот это говновозило бесконечное вы не представляете насколько это меня э, задалбывает да? вот такие пироги вот, ну все, про, простите тут, за это да, Олег, подожди, а, еще да. один момент по поводу этих, системных, то что убрал, да, это жизнесосущие всякие, там я про другое, просто есть и те, которые в системе вроде и здравые появились, я бы их тоже с собой прихватил, как не пакости и в плане живности растений, потому что. Вот так, а то, как в анекдоте получается, <смех> куча силиконовых кукол и один там у меня необитаемый остров. <смех> да, да, благодарю, Антоха. Да. Но опять же, вот постараюсь вот это вот напомнить. Мы не имеем права никого захватывать с собой, брать там этот самый максимум, что мы можем, максимум, что мы можем, это сотворить такой прообраз этого мира показать, как это все это дело, да, и, ну, как бы, как бы это сказать, да, ну, что-то типа, как бы приглашение, что ли, оформить, да, что вот э, я вот хочу туда-то, вот этот мир, который я вот буду соратниками, да, сородичами э, сотворять, облагораживать, развивать его все это дело, это максимум, потому что, вот, э, все равно, первый кон свободы воли, не имеем никакого права, вот, к сожалению, даже, вот, получается, выхватываем, да, за то, что Э, за то, что уговариваем, да, вот якобы, да, уговариваем. Но опять же, э, понимаете, мы же здесь присутствуем э, абсолютно добровольно. Вот, поэтому это не получается как бы уговаривание. Вот, я э, тем, которые заинтересованы в этом, ну, скажем так, множу, да, умно живя, э, помогаю вот увидеть э, мой взгляд на вот эти вещи. С радостью смотрю взгляд. Вот, которые, когда вы озвучиваете, да, вот Антоха озвучивает, Миша э, эпизодически, да, вот, другие реже и поменьше, да, вот, но я тоже с радостью все это дело э, вижу, но у меня такая, этот самый, у меня действенная натура такая, я не могу не указать на определенные недоработки какие-то, да, вот, ну, может быть из-за того, что, так сказать, якобы там с высоты моего опыта, вот, ну, просто я очень не хочу когда кто-то будет прыгать по граблям и выхватывать болезненно. То, что мы выхватили, да, это просто абсолютное большинство не переживет. Вот. Но и другие болезненные вещи, а они каждым, поймите, каждым воспринимается, даже такое смешное, да, для кого-то, да, вот, воспринимается очень болезненно. Вот понимаете этот самый? Очень болезненно. Вот. Уровень разный, да. Уровень разный. Вот. Я вот панду вспоминаю, никогда не забуду. Одного из бойцов моего э, подразделения, да. Вот. вот он пришел защищать родину. Вот. У него сгорел дом. Он, как был в этих самых, да, в спортивных штанах, э, в тапочках домашних, отправил свою э, семью, да, ну, кто под этой крышей э, жил, отправил к родичам, ну, куда смог, да. Все. И пришел защищать родину в спортивных штанах и в тапочках. Вот такие вот пироги. Вот понимаете? Вот. потому что он посчитал это сейчас на, дан, на тот момент линейно времени э, самым здравым применением своих э, сил. Вот. Вот такие вот пироги. Я призываю э, и тогда даже призывал собрать тех, которые видящие. Вот те, которые реально могут. И имеет доступ, допуски имеют определенные. Они назначены определенными силами для того, чтобы это самое. Но мне не дали. И сказали, а, давай сам, давай, давай, родной, давай, давай, у тебя получится, давай. Вот такие пера. И я понял так, что все, новый мир нужно создавать новыми богами. Те, которые захотят выйти на уровень сотворцов. Вот, Дружное такое этот самое. Времена Перуна, Сварога, там Лады Богородицы, они ушли. Сейчас на эти места должны прийти, ну, условно говоря, эти должности должны занять совершенно другие воплощенные души. Вот, которые, вот, пожалуйста, те, которые вы можете прочитать. Да, никнеймы эти, не суть важно. Но через какое-то время, ну, если оно будет, конечно, в новом каком-то круге жизни, будут некие персонажи вспоминать. не Сварога, э, не там Ладу Богородицу, вот, не там, допустим, Перуна там, или еще кого-то, да, ну, то, что нам говорят. А будут они э, вот эти вот эти самые никнеймы читать. Антон, Вячеслав Александрович, С4М Серьеус. Ну, серьезный Сэм, да. Игорь Алексеев, Светлана Ильинская, Татьяна Миханошина, Владимир Каштанов, Михаил Маленков. Ну и, я надеюсь, что Олег Пелюгин. Вот. вот такие вот пироги. Вот сейчас вот э, озвучили мы вот 9 этих самых, да, малый круг, так сказать, богов-богинь. Вот. вот для вот этого, чтобы это запустить. И это действительно так и будет. Вот такие пироги. Это не потому, что там самомнение такое, а по-другому не получится. Ну просто по-другому не получится. Иначе мы просто не, ну как, новый мир не сотворится. Можно войти будет туда, да, на каких-то там условиях определенных. Вероятно, вероятно, да. Сюда же каким-то образом попадали, э, ну разные, скажем так, разного уровня существа. Ну вот я не хочу. Вот, я хочу так, чтобы у меня был абсолютно полный допуск. Вот, мы собрались, вот, 9, 16, не суть важно, какие там будут эти э, определенные там числа такие, да, сколько там будет живых душ, да. Так, и вот тут то, то и то-то мы сотворяем. Единодушным таким этим решением. Опа, и мы сотворили. От этого, у -у -у, ой, как классно, да, ну, на уровне рамки, да, вот такие вот пироги. А по-другому, если кто-то будет навязывать, как мы вот с этой с этой системой, да. Вот нам навязали ее, да. Она же, блин, ну, блин, вообще ни в какие ворота, ни в ты, ни в ворота. Вот, и приходится бодаться. Значит, нужно сотворить что-то свое. Ага, передаю микрофончик. Ну, давайте я буду. Тут, Тут, буду. Вот еще это, Олег, подожди, может дополни. Тут, получается, мир, который ты говоришь, он уже есть. Просто вот эту систему навесили, как клетку, и ограничили возможности из-за нее. Вот сейчас она разваливается, и мир восстанавливается, получается, вот так. Больше в таком вот прихожу. Да, да, благодарю, Антоха. Да, Миша, вот 9 конов, 9 сейчас вот нас присутствует, понимаете? Тот момент, когда мы э, что-то озвучиваем, да, вот в этот момент что-то... Так, а что, это тут звенело что-то или где это? На фокусках, но, наверное. Это аккумулятор у телефона, зарядку, принципе, поставили. А. а, точно. Точно. Так, сейчас поставлю. Но ну, это как раз символ, это знак определенный, да, что надо все-таки закругляться. Вот, такие вот эти самые, да. Вот, опять же, что, просьба вот это вот понимать, это никакое не ячество, не самомнение. Вот, э, дело в том, что каждый человек, каждая живая воплощенная душа, это по сути вселенная. Вот, вселенная, Но ну, опять же, что, чтобы не было этого самомнения. Э, вот я сейчас начал читать, с моей подачи, конечно, безусловно, да. Я еще в детстве, да, по... правдами и неправдами так сказать, добыл книгу. Сынок, как называется Никитина? Ян вышел. Вот, не суть важно. Вот, и я тогда еще в этом в детстве в своем, да, вот, сказал, что сын родится, я назову Яна. Я нам назову. Вот такие пироги. Было такое, самый, такое впечатление от книги. Автор очень легендарный, Юрий Никитин. Это просто неописуемый какой-то человек. Вот, совершенно неописуемый, но вне времени, ну и все такое прочее. Вот. О, ушло куда-то. Нет, надо закругляться. Надо закругляться. Ну, ладно, все, давайте этот самый, давайте всего доброго, привелики вам поклоны, а, благодарность. Спасибо. Ну вот, все, пора закругляться. Э, просьба, опять же, опять же, воспринять это только в качестве э, того, что только во благо, только во благо, чтобы не было никаких обид, потому что, к сожалению, к сожалению э, нас мало, нас мало. Пока мы будем вот это телиться, говновозить, вот, некоторые пяткой грудь все обили, а потом по итогу раз куда-то исчезли. Вот. А мир надо вывернуть, вывернуть. Э, Он-то есть. Поймите, он на самом деле есть. Вот. Но, опять же, по определенным причинам, определенные циклы, определенные это должно закруглиться некоторые вещи. Должны завершиться вот как подсчет очков. Это как какая-то программа. Вот она должна завершиться. вот. И нам не нужно вот что касательно, да, вот некоторые там говорят о карме. Есть она там или нету. Вот чтобы не было этой кармы, не нужно сотворять лишние сущности. Вот возьмите вы эту бритву Оккама, да, или Акама, как угодно там ставить это ударение. И отрежьте вот это все лишнее. Вот это ненужное, мелкое какое-то, да? И поймите, что вот в новый мир вы входите, и все, вы там бог, богиня, но только опять же, первый кон мироздания, только совместно вот это все творим. Вот, и когда вот это отрежется, и наберется определенное количество э, тех, которые способны будут, вот, вероятно, тогда вот так вот это и произойдет, да? По линейному времени не знаю. Время вы видите, что происходит со временем? Это пипец просто какой-то. Ну все, я так не заткнусь. Всего вам доброго, привеликие поклоны, благодарность. Вот. Увидимся, услышимся.